Кстати о революциях, я так понимаю, что вопрос об обнулении Путина уже никого особо не волнует. Теперь как бы все наглядно убедились, что в жизни бывают вещи поважнее. И если уж сам Сёма Слепаков спел, что мол меняйте Конституцию хоть 15 раз, лишь бы у нас жизнь была как раньше, то и мне тут как бы особо напрягаться уже не надо. Тем более, что вот в этом, этом, этом, этом и во многих других роликах, я уже давно обосновал все сложности и трудности для действующего президента России при поиске максимально безопасного способа передачи власти, и по логике вещей самый надежный из этих способов напрашивался только один. Единственное, чего я не мог угадать – это какой вариант действий ВВП выберет в конце концов. Но было прикольно наблюдать, как он то обрабатывает белорусского батьку, то обдумывает парламентскую реформу то изобретает какой-то госсовет а тут еще и коронавирус подтянулся нефтяная война и видимо он в конце концов махнул рукой а ебись оно все коромыслом обнуляем сроки и начинаем считать заново да неудобно как-то слово нарушать да не демократично но ведь один раз живем и это только для себя но зато теперь у всей системы гора с плеч свалилась и что самое главное следующему президенту больше чем на два срока усидеть на своем посту никак не получится ибо Конституция – это святое, и лично я в данном случае тоже целиком и полностью на стороне закона. Естественно, что у меня не только к Путину такое спокойное отношение. Я вообще всех стариков уважаю, политика которых меня устраивает. Например Си Цзиньпинь тоже очень мне нравится, кроме фамилии, и он также продлил себе полномочия, и никому это не помешало. Ангела Меркель в Германии всегда была мне симпатична, Жалко, что она уходит, но там, видимо, уже проблемы со здоровьем. Ну и наш Биби Нетаниэгу в общей сложности на посту премьера находится дольше всех своих предшественников. Недавно установил официальный рекорд и тут на днях снова провертел всех своих соперников. Не хочу говорить на чем, а когда человек в нашей системе так долго держится на своем посту, ну уже одно это качество достойно всяческого уважения. Да они старые, да они кому-то надоели, но во-первых лично я никого из них особо не слушаю и за их жизнями плотно не наблюдаю, и при таком раскладе они сильно надоесть никак не могут, во-вторых представьте, что из-за коронавируса всех этих стариков завтра бац и не будет, в одно мгновение, вы думаете мы все сразу хорошо заживем? а вот я в этом очень сомневаюсь.